Ребята, всем привет! Завтра надо отзачутиться уже по весу. Я хотел с как он у Мала просто. Я в этой хуйне Срочно сваливаем домой. Ты наш пирожок кусался соседского ребенка. Яс. Yes. Палочкой рассчитываю, хожу. Любимый, прости, но я тебе не потянул. Он может руками драться. Зачем нам бороться с ним? То есть, боюсь, что бюджет всего автомобиля выйдет не менее 500 тысяч рублей. Не то чтобы жалко, но... Я деньги не отдам. Поэтому я поехал к своим друзьям. В общем, ребят, дерьмовая история. Завтра надо отзачетиться уже по весу. А у меня, по ходу дела, килограммчиков полтора лишних. Для начала я завешусь, для того, чтобы понять, что у меня сейчас происходит. 117 килограммов, ну, учитывая, что я в одежде, там 116,8 должно быть 115. Короче, херня полная. Похоже, придется примекнуть старым добрым дедовским методом. Не очень полезным, но очень эффективным. Мне потребуется пищевая пленка и как можно больше теплой одежды. Есть один способ, которым мы гоняли вес перед соревнованиями всю юность. Проделав это с собой, отправляемся выполнять физическую активность. Херовая была идея, вот что могу сказать. У меня сейчас мотор, мне кажется, просто выскочит и отвалится. Давненько я над собой так не издевался. Так, ребятки, сейчас проверим, что у меня получилось после тренировки. Практически час пришлось провести в такое ровной рабочее больше часа. Но надеюсь, что это дало свои результаты. Посмотрим, удалось мне добиться заветной цели или нет. Каких нет, иногда возникают ну, такие псевдодискомфортные ощущения. Нет нагрузка. Изрывная нагрузка может привести к тому, что может связка оторваться даже. Вы наблюдали, и резко пытаетесь изменить направление. И может еще как связки там уже нет. В данной ситуации. Рисковать с разрывом да. связки да. не стоит. Ребята, всем привет. В общем, история такая, что Илья вместе с Машей, с подругой съездили и попробовали отдать машину задумка была хитрая, так как Элеонора у нас красивая ей везде делают скидки был расчет на то, что кто-нибудь жалится и возьмет бедную девушку вместе с автомобилем Но этого не произошло Когда ребята с сервис-центров увидели блондинку Они впендюрили полмиллиона рублей за то, чтобы привести внешку машины в порядок Не то чтобы жалко, но мне кажется, можно как-то решить вопрос проще Поэтому мы сейчас будем что-нибудь придумывать, искать по друзьям, по знакомым Для того, чтобы привести тачку в порядок Эля, Эля, она что, завелась? она завелась. Погнали! Эль, что будем делать? Через триста. что, сейчас поездить, узнавать, как нам могут помочь с нашей проблемой. Но мне кажется, что нам не помогут. Это все таки так оно необычная специфика. Но сейчас мы узнаем, что нам скажут вот здесь. То есть вы не знаете, в каком состоянии была машина? В смысле, не знаю. Покраски все это наносили, они Ничего не давали, видите? Она очень легко снимается. Это не тот раптор, о котором, Не ну, какой другой слезон. У него раптор другое покрасить, при Ну, да, это немножко другое. А что с ней делать? Покрасить. человеческий цвет. <режит> розовый! Нет, шутка. Черный. С розовым. Мы это вот думаем. Сделал скула как у Мала Гибсона просто. Нам только с живота можно брать. Больше не знаю, Везде все оставьте, пожалуйста. Особенно руки. Их надо оставить. Оставьте руки и чуть ниже пояса. И чуть ниже пальца, да? Да, да. И таким буду любить. Решили вам. Операцию это делать спинальная анестезия, которая позволяет релаксировать главную мышцу и убрать дискомфортные явления, исключить попытки напрячь бедро. Мы, зачем нам бороться с ним? У нас просто есть специально обычные люди анестезиологи, которые все это исключат. Вот Или это он? нужно однозначно Или он сделать. контролирует процесс. Нет, нет, не надо контролировать, он Все. надо спать. Все, он лучше спать. У него невроз. Но я поэтому Боюсь, он может руками драться. Нет, но это не правда. Правда, правда, поверьте. Автосервис. Ты сейчас так хватила, я схватила за руль. Мне так стрёмно стало. Мне стрёмно, когда нас чуть не сбила эта огромная тачка. А знаешь, что мне интересно? Хрена здесь флагбаум, все даже не спросили, куда мы, учитывая, что мы на такой темной стрёмной тачке. Очень интересно. Ну что, вы нам сможете помочь? Да? Ну, в предыдущем предыдущим сервисом сказали нет. Люблю людей, которые переходят от слов к действию. Даже может, может и не использовать слова. Просто пришел и начал да. делать. Что это такое есть, что ты есть такое. Можно я вот действие равно? Все экспериментировали, кто как чем мог. Вонючка у вас не очень приятная. А смотрите, стирается, не ну, стерла же, что она ну так. Сэр, у меня два вопроса. Ну он тут а, а, приехал, девочки хотят как бы, сделать красивую машинчику. она вся как бы, вместе с молдингами, с резинками, с поворотниками, блядь. Короче, я в этой хуйне делал выражение девочка. Мы это все знаем, но мы, девочки, мы не можем так говорить, а вот молодой человек может. Вот молдинг хромированный, я вот ногтем его зацепляю, это покрытие, и оно отходит. И отходит такое, знаешь, я могу из него шарик скатать. Состав вот этого покрытия мне пока не очень понятен. Я бы не рекомендовал достаточно долго тянуть. Есть, конечно, небольшая вероятность, что это все, это все нет, пройдет. Нет, а нет. Но Слушай, она крайне малах помолиться, сходить в церковь. Предложить подорожник, Предложить как советует Малышева и Елена. Малах. И, некоторые... и Малахов вместе с ней, да. Нет, некоторые в это Может, Малышева прикладывает подорожник еще. с каким-то лекарством, а Малахов просто подорожник виталипы. и молитва. И рецепты по поводу помидоров и огурцов а. с грядки, но я но они только оттянут энергию негативную, не в землю да. оттянут энергию. Здесь. Неделю я вот только-только да, вот занят да, Плюс три недели, 3. и плюс три недели... Три недели у меня реабилитация. Да, да. Ну не три, ну, месяца. Я даю вам максимальный срок, месяц, то есть mm -hmm. это реабилитация, чтобы вы могли максимально использовать все возможности. Если это будет меньше, вы быстрее реабилитируйтесь. отлично. Сколько примерно времени я с палочкой рассчитываю, выхожу? Неделю. Неделю, неделю, да, неделю выходите на костылях, да. А дальше смотрите уже по ощущ своим ощущениям и корректируем. Или с одним костылем, чтобы разгрузить ногу, потому что мы, мы должны по максимуму разгрузить ногу, правильно? Я раньше. могу вообще лежать на верхнем, сидеть до Потому, еще, еще потому что, что все равно нужно чтобы работать, кровь. чтобы вся ска к нет, Вы конечно, должны будете передвигаться на физиотерапию. Да, логично. А, да. Ну, да, вас, конечно, могут перенести на да. вы, Любимый, прости, но я тебе не потянул, Видите, на пирожок все. не поможет. Спасибо вам огромное. Всему. Спасибо большое. Да. Все. О, мы приехали в нужное место. Я вообще за сервис. За хороший сервис. Если здесь есть чай, кофе, в принципе. Мы здесь можем побыть. Ну, ты этом. помнишь Серёжу на студию? Да. У него даже духи есть. Ну, это вообще маркетинг для девушек. Это, это прям... идеально, это вообще идеально. Я вам еще нужен. Да. Смотрите, какое да. чудо. Что вы можете с ней сделать? Зачем? Выставить ну да, на ее про. Нет, мы разыграем ее во влоге, поэтому нам нужно эту машину привести порядок. Угу. Ваша задача в какую виду привезти? Ну, пока цель, конечно, однотонная. Хорошо, что касается кузовного ремонта, бюджет 250 тысяч рублей. Это ремонт автомобиля и снятие, соответственно, того покрытия, которое сейчас есть, и окраска в другой цвет. Салоны какие-то работы предвидится? Да, карбон. Карбон что? Снимать. Необходимо снять карбон зачем? Ну вот, посмотрите. На фото или на видео? Или демонтировать его? Смотрите, вот посмотрите вот там, видите? Беда. Вечная беда, но само снимается. То есть вам нужно переделать карбоновые детали заново? Или их покрасить цвет да кузова можно... цвет салона? Да, можно. Если рассматривать вариант по переделке всех деталей из карбона, бюджет порядка 80 100 тысяч рублей. Если рассматриваем покраску кожи замены сидений.. Опять же, нужно калькулировать, смотреть, что необходимо. Ну, понятно, еще сколько? Ну, я думаю, что не меньше там, 200 тысяч рублей. Mm -hmm. Что касается э, э, деталей салона, которые были покрашены в черной гляннице, облезли, опять же, нужно демонтировать, смотреть, что необходимо. Ну, то есть, боюсь, что бюджет всего автомобиля выйдет не менее 500 тысяч рублей. В общем, друзья, понял я, что надо идти другим путем. Детейлинговые мастерские заламывают огромную стоимость по деньгам, поэтому я поехал к своим друзьям, которые помогают мне периодически ремонтировать машину. Посмотрим, что они скажут по поводу нашей старушки. Срочно сваливаем домой. Позвонил сосед, сказал, что это наш пирожок. Бегал рядом и покусал соседского ребенка. Сейчас пойму разбираться, что там происходит. Антон, да. добрый день, Екатерина. Добрый Слушайте, я, Собака ваша кусала ребенка. Порвал ему, насколько я не видела, я одежду и укусила за локоть и за ногу сараты и все а ну то есть там прокусов ничего нет но не да. ну, вот, сама... ну, он не мог упустить ему 4 месяца он играется видно или пирожок разыгрался, или побежал кто-нибудь не со злобой это дело это точно ему 4 месяца еще у него еще не решил то нет это ребенок же ну да боятся они Чуть-чуть и все. А, ну то есть он ему там не... Нет, не кровь не вообще такая. Нет, нет, вообще такой. Знакомьтесь, местный криминальный авторитет. Гроза всех детей. Пирожок. Все, пирожок. Век воли не видать. Закончились твои вольные прогулки. Еду в Пришел отец этого мальчика, Миши, которого пирожок якобы там съел. Вот. Но он сам сказал, что да, я все понимаю, не хочу с вами ругаться. Я понимаю, что как бы, он игрался, ну, как бы, вкусов там нет никаких. Мама просто перенервничала, мы извинились за поведение пирожка. Он сказал, ну, спасибо за понимание, только чтобы он больше не гулял, потому что у мальчика будет психологическая травма. Поэтому, мамочки, воспитывайте своих деток так, чтобы у них не было психологических да. Ну вот так, скажи, ну где же я? Ну скажи, ну на, покусай. А так поджевываю чуть-чуть слегка. Ну разве я, скажи, кусаю? Ну разве я, скажи, кусаю? В древней Японии мужчины, отправляясь в последний бой, брили голову на голову, приводили в порядок ногти и бороды для того, чтобы пойти на смерть красивыми. Вот так вот, ребята, я тоже решил принять свой последний бой красивым.